И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, сегодня Вальхейм начинается, наконец-таки я дождался, когда запущу это все. долго ждал, почему? Потому что интернет у нас, сами понимаете. Я снимаю, вот я прямые трансляции вести не могу, так что не серчать. Ах да, ну всех с приятным, с аппетитным, а я начинаю. Так, создание персонажа, да? Типа новый, морской. Не, ну я же такого будина не буду же и делать. М -м. Ладно, вот такие волосы пойдут. вот такие пара борода цвет волос черный имя, ну как обычно, ник В1Н угу. ладно, тогда ник окей облачное сохранение, окей ну вот мой персонаж создан уже почти ну. Как бы ну нам начинаем с этого. Новый мир. Имя. Имя ник. Мир. мира сейчас подумаем зерно мира мира мира примерно кирикс или как-нибудь как, как там так Кирик. Ой. А на русском можно они а, нельзя. Вот так кирикс по молкам он 123 очень нельзя так э, ну так то неинтересно Ну ладно, вот так-то создадим. Можете подсоединяться ко мне, когда будет, вот, и все игрокам. Так. Ну, мы начинаем? Что ж, я ж не думал, что оно так будет. Я ж никогда не играл в Валхейм. Провал Славный Мир Бородача Ну сейчас подождем загрузочки Если что, данный ролик будет вырезан Где-то местами и будут вставлены новые ролики Не забывайте про подписки на канал Я для вас буду много контента писать Ну тут 25-минутная может быть будет серия максимум Потому что, ну, больше я не могу записывать ролики сейчас в данной ситуации. Потому что они слишком много жрут памяти. Ну, давай, грузи. Мальфейм. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Будем ждать. Загружается очень долго. Так же, как и ТА-5. Чуть-чуть звук прибавил, чтобы ну, слышно было и вам, и мне. О, начинается Вархим. Наверное, читать. Давно-давно в одном беде... Так, в мире был он так своих врагов и заточил их в 10 мирно знаний так рода ведьмой камер соединит эта тюрьма мирового древа и оставила его древо на протяжении всех этих ми миров пробудилось свете так ладно когда один услышал что его враги набирают силы около озера так моего вот так Тут путешествовать наверняка будем, да? Вальхейв. Можете подсоединиться, когда я буду стримить, так что для вас я много чего от меня несет. Я такой, на таком бы полетал. Но я сейчас ничего не могу сделать в данной ситуации видите, я двигаться не могу сейчас у меня на землю скинуть. зона респауна надо будет за здание наверное построить там дерево у меня ну где тысячи дерева Здорово. Блин, что там размыть что ли, включено? На Разрешение можете не смотреть, это ограниченное без. Mm -hmm. Все высокое видите, да? Так. Ладно. Я хотел бы послать тебя добавить в все ваши путешествия. Мега помогал ли? окружающие вас это жертвенный камень он отличая от лица то повышенные короче коротких вы должны убивать чаще попасть в Валь... ага. Окей я yeah. Так, мы спавнились, да, начало. Ну, давай поговорим еще раз. Один из по... повести разбросали этот магический камни в качестве указателя на пути к путешествию. Если присмотреться к этому камню, открывается место призыва. Так, Ваш... вашей... Персонажа вы можете хорошо вооружиться э, прежде чем пытаться победить э, этого чу чудище. Окей. Что дальше? Э, куда? Куда велся? А, ладно. Угу. Меня нет куда, ну ладно, побежали. Блин, выносливости очень мало. Ага, сделать паи. Предметы, короче, ну, короче, крафт. Отлично. самое начало начинается вот, прям жестко, наверное. Больше предмета необходимо создание таких и как бы бо, более только недавно покинули Мигерару. Вы вам придется вспомнить э, из э, фокус еще поставить сабуры, играйте все предметы и ух ты ж, уверен что вы да петух долбучий ты че офигел петушара петушочек угу. так типа это палатка что ли ой я дурак так ладно пойдем до ягоды Пособеру. Не знаю, дорогие зрители, я никогда не играл, поэтому не обучался этому всему. Вы нашли чем-то прекрасное? Пишите срочно, скорее, чтобы улучшить свое здоровье и вы. А, ну я понял, это вот этот халок. Вот. То бишь? Так, ну ка. Ага. 10 секунд да? так мы ну будем пока изучать по ходу да видите у меня размытие что-то появилось новый навык прыжков. а прыжок это новый навык я понял понял этих кусок что-то может упасть да так так ладненько надо перегрузен да Так, здоровье прибавилось. Создать фатю. Ладно, создадим пока фатю. Дубина. Отлично. На тройку, да? Так, пока кипереварили, да? Уже лучше. Так, ладно, будем разбираться еще с камнями, как вот кирку надо еще научиться делать, как бы я не знаю. Да, я еще такой сладенький Да еще бита ломается. Давай, выпек. Отлично. Застакалась. Угу. Так, ну-ка, что там, что там, что там, что там насчет создания вот этого? Evet, навыки не то, боевые навыки. Mm -hmm. Еще нельзя, еще пока, еще, еще, еще, еще нет. Нет, нет, нет, нет, нет, я понял ладненько. Надо помахаться будет еще с кем-то, да, типа. МК. Вот сюда, наверное. Да. Да, мне придется, наверное, долго играть в эту игру. Как говорится, еще басяки здесь есть, да? Ну, приблизительно пойдет. Махалова там не Махалова, это все надо будет изучать. О, боба, боба, боба. Иди сюда. Вс ⁇ лох. А, лох. Что ты от меня чешешь? А, лох. Так. Сейчас, вс ⁇ бомба. Не знаю, как у вас там будет слышно. Так, попадаем. Вс ⁇ за пролаги, а? когда я тебя собираю, он мне ладно, вот шкуру, шкуру, шкуру надо из кабанов давай, блядь ай ох, блядь вот это ох, так усилий прям о это земля земерная и дикая так, не... ага я понял ну-ка иди сюда, ох Непростой лох оказывается, да? Ну-ка, чем нибудь я тебя уже могу создавать, нет? Нет. Пока нет. Так, вон туда. Или у меня FPS так вот лагает, или эта игра так... Как говорится во фильм вот топ, топчик, топчик, топчик. Да, это здание разрушается. Ладненько. Сейчас мы добежим до локации и уже, наверняка, там оттуда отталкиваться начнем уже там по ходу дела. Не знаю, как, как бы у вас что у меня как стал подтупливать вот он говорил про это вы нашли место призывания так одного из павших здесь э, правила предыдущие и пытающиеся а, ну я понял Тут босс, босс они вот он, это босс так, ладненько, Где-то... Ай. Ай... Ай... Ай... напугали. Вот, сейчас на меня Ай... все, вшатал я ГОБИЛА иди отсюда ты что, лошара меня бесишь так, ладно создавать мы можем, да? а что ты из этого? ага Отлично. Ага. Ну, по стамине я отдыхаю, вот, понятно. Так, прокачивается на ну, вот это. Так, а строительство никак. А. Прикольно. Присели, отдохнули. Восстановили силы. С этим мы разобрались. Теперь мне надо узнать, как строить что-то. Про я перегружаю. Так, ну ладно. Сейчас мы найдем. Так, я не понял. надо научиться строить что-ли а вот по так Застакали. Молот, вот теперь я могу строить. Да. Так, теперь камни надо пособирать, да? О, там, там, там, там, там, там, там. Да. Здорово. С помощью этого инструмента вы можете возможно воз, воз, зайти на надежные так преимущества и высокие укрытия, чтобы создать. Сустав... А это вот, вот, который я предмет использовал, да? Так, и... Типа, молокомон... On... Так, четверка, да? Оп. Ремонтом, стоп... Типа, это для ремонта, да? Mm -hmm. Пока из этого ничего не могу доделать. Ладно, понял. Ладненько, будем сейчас возвышать, развыш короче, немножечко здание. Так. Теперь же, теперь же мне нужно создать же камень. А, мне доски не хватает. Окей. Окей, окей, окей. Сейчас мы немножечко приноравнимся к этой игре, дорогие зрители, и все, начнется бомбезно. Станем, Ой, не... Красненько. Кто здесь? Охренеть. так Создаем каменный топор. Так, теперь есть. Надо кирку создать еще. Э, Лох ты темный здесь. Ты мне что, кружишь тут, а? Ну-ка, Иди сюда. Иди сюда. Ладно, иди лошара, отсюда. Я слышу, слышу, что у меня за зарядная наушниках исчез. Что ты что, лошара? Восстанавливай, устанавливай. На тебе Так, ладно, четверка что у нас тут камни так, ну на этом наверное мы заканчиваем дорогие зрители, поэтому я так чувствую, что надо будет сохраняться как-то. Но мы на этом закончим. Встретимся в следующей серии. Всем пока.